Приветствую всех подписчиков гостимого канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру XM It's Mine. Это так. Вчера я писала видео, друзья, по нему. Все в режиме онлайн регистрировалась, Делала депозит. Вот. Ну а сегодня я хочу проверить на вывод, если мне удастся вывести, так как у меня тут вечно как не у людей. Значит, сейчас посмотрим и все объясню. Здесь кто не знает планы, минимум депозит здесь 10 трих на 5 дней, 33х я заходила на 5 дней по 32 процента. Ну и регистрация здесь. Кому интересно, можете посмотреть у меня на YouTube-канале. Так, иду в кабинет. Значит, что у меня здесь произошло? Я же говорю, у меня вечно не как у людей. Вот. У меня 9 рефералов. Естественно, вот они 9 рефералов. Здесь также находится реферальная ссылочка. Вот это профиль. И у меня... На балансе было тридцать монет реферальных начислений. Вот здесь 35 монет. Я их поставила на вывод. И что? И ничего. Значит, оказывается, что нужно делать? Я все оставлю в закрепленном комментарии. Ссылочку на регистрацию я оставляю всегда в закрепленном комментарии. Ну и там будет описание. Значит, нужно, если у вас есть реферальные начисления, связаться с администратором вот этого майнера, чтобы вам вот эти реферальные начисления он перевел на баланс вывода. Понимаем. Сейчас я вам покажу, так, где у меня. эта группа, где я писала, секунду, вот. Вот я ему написала, что у меня же монеты-то списались, я думала, я их потеряла. Вот, потом я написала имейл-адрес, написала логин, номер кошелька, не знаю, почему, И сказала, проверьте, ну и все такое. Но ну, он мне не ответил, он как бы три часа назад сообщение это видно. Вот все мне как бы перевелись, видимо у меня на балансе стало 45 монет. Вот не знаю, удастся мне их вывести. Если не удастся, то завтра я обязательно еще запишу видео по выводу, так как я ставила монеты на вывод, вот реферальные. Понимаете? И возможно, я не знаю, засчитала здесь один раз в день. Я фиг знает, как у них тут работает система. Поставлю целую сумму 45. Адрес кошелька прописывается при регистрации. Минимальный вывод 10.3x. Клику «Вывод». страничек обновиться подождем ну что-то завис И страничка вот загрузилась, и вот такая вот у меня картинка. Давайте переведем на русский. Потрясающий успех вывода. Так, зарегистрируйтесь, Транскан, здесь. Я вот не знаю, что это такое. Транскан. Вернуться к кошельку. Ну ладно, давайте проверим вывод, друзья. Вот мои монеты с учетом комиссии. Плюс 44. Вот их адрес кошелька. Вот транзакция 21.07. Все шикарно. Майнер платит. Вот. А вот что это такое? Зарегистрируйтесь. транскам вот что это может узнать? Я вот не знаю. Что это такое? А, это транзакция, друзья. Детали транзакции. Угу. Ну и ладно. Вот вам показала транзакцию. Все замечательно, как видите. Вот мой адрес. Вот их. Это счет их. Даже давайте-ка сверим. Вот, да. У меня шан... Так у меня русский стоит на английский. Поставим. Вот, а вот теперь проверим адреса. Вот это вот мой адрес начинается. Вот видите, да? Вот он мой. А вот это вот их адрес. Поставите на паузу и посмотрите вот он 44 монеты все комплект и вот они шикарно кому интересно работайте зарабатывайте но не интересно пройдите мимо вот, когда на русский переводишь, вот такая фигня получается, видите, все смещается, поэтому я как бы, мне надо что-то прочитать, я, вот, ну а завтра у меня сумма будет уже вот такая, это моя прибыль, вот, на 5 дней, да, вроде как, у меня, План я закидывала сюда 33%. Да, на 5 дней по 32% в день. Не забываем о том, что это высокодоходные инвестиции. А все, что связано с инвестициями в интернете, всегда подвержено риску. Всем удачи, больших заработков. Майнер платит. Я вам все показала вплоть до транзакции. До новых встреч.